Евгения Геннадьевна, расскажите, как, какие здесь предоставляется сейчас, какая помощь пострадавшим? Мы ну, начнем с того, что пункт временного размещения мы э, в 15-й школе. Мы э, развернули его в соответствии с тем нормативам, которые указаны во всех наших нормативных э, документах. Пункт э, необходим для оказания экстренной неотложной помощи пострадавшим при пожаре. Что сделано сейчас? организован фильтр. Для чего нужен фильтр? Это медицинский фильтр для того, чтобы отсеять сразу пациентов, нуждающихся в оказании нужного медицинской помощи. Пока таковых нет. То есть тех людей, которые мы приняли, мы их сейчас уже разместили, значит, в места пребывания на ночь. Значит, что еще сделали? Медицинский пункт будет работать круглосуточно. Он Работники. Все посиндромные укладки в медицинском пункте имеются, то есть есть перевязочные материалы, лекарственные препараты в достаточном количестве. При необходимости оказания более квалифицированной помощи будет организован вызов скорой медицинской помощи. Итак, Значит, спальные места мы организовали, Значит, все необходимые принадлежности, спальные индивидуально предоставлены всем пострадавшим. Кроме всего прочего, сейчас готовится ужин для пострадавших, который будет предоставлен буквально уже через полчаса. Так, что еще, ребята? По количеству человек, сколько уже к вам обратилось? Сколько Пять, человек, Пять человек обратилось. Сейчас пункт временного размещения. Они зарегистрировались, но значит, часть из них, три человека, приняли решение уйти на ночь к родным и знакомым. Но, возможно, завтра они могут повторно к нам вернуться, и мы готовы их принять и оказать все необходимое. Помощь, в которой мы вот, располагаемся нашем... А за медицинской помощью сколько человек обратилось? За медицинской помощью здесь, медицин... Там, в медицинском пункте, не, об... не обратился никто. То есть они, в общем-то, неплохо себя чувствуют. Единственное, конечно, стрессовая ситуация. Но так люди, в общем-то, справляются с а В сам момент пожара, насколько я владею информацией от экстренной медицинской помощи, помощь экстренно оказывалась пострадавшим тем, которые ну, надышались, по-видимому, горного газа.